Моя дикая Кассандра, игривая падра, затмевала, разум убивала. Сон грядущий бедалами, любима так и знает Толеранты нами родимыми, хранима фраза пасы Угнетенными сердцами воспевала взбитый вас о время дабанами лошадиных сил милость умирать и племя, дима не давалось, Я а просто доверять под этим гнетом негатива Тем, кто не увидит цветы больно, ласково, красиво Закручивалась уже Моя дикая Кассандра, игривая подарок, Затмевала разум, убивала музыканта. Тем не менее, я, и я рядом был и верил аллегориями, съедены будут эти пираты. Моя дикая Кассандра, игривая подарок. вреда моя рая, ты на сон грядущий, бедала ми любима, так и знает, зная, нами родимыми Хранима про запасы, угнет, сердцами, воспривалась сбитый вас, со время, чтобы нами что единных сила, милость умирать и племя, тебе не давалось, запросила просто доверять под этим гнотом негатива тем, кто не увидит все, ты больно, ласково, красиво, закручивалась. Моя you Кассандра, nice игривая meet